Это люди только думают, что у них проблемы с деньгами. На самом деле нет этих проблем. А есть блоки в голове, убрав которые, человек получает все, что он хочет. Я помогаю бизнесменам увеличивать прибыль в несколько раз. Интересно? Тогда записывайте ко мне на бесплатную онлайн-консультацию, где мы разберем конкретно твои задачи. До встречи!